Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал интернет-магазина glinke.ru Сегодня мы хотим вас познакомить с блокфлейтами швейцарской фирмы KUNK инструментами профессионального уровня Наличие представлены несколько размеров, начиная от сопранина и до тенора. Под заказ также у нас доступны горкляйн и блокфлейта бас. По материалу, в первую очередь, это клен и груша, то есть стандартный вариант. Вот они, кленовые блокфлейты. К примеру, супранина. Вот это груша видим ее на примере альта и есть еще сопрано груша лакированная которая практически ничем не отличается кроме того что из-за покрытия она более приспособлена для игры на открытом воздухе то есть она меньше боится перепадов температур и влажности эти инструменты прекрасно подходят для игры в ансамбле что мы вам сейчас и продемонстрируем Блокфлейты Кюнг мало известны в России, однако мы считаем, что за этими инструментами будущее, потому что за сравнительно небольшие деньги относительно профессиональных инструментов, вы получаете такое качество, которого пока что на российском рынке не представлено. Производство находится в Швейцарии, в городе Шафхаузен. Оно сосредоточено в одном здании, это бывшая вилла. И это та самая семейная история, которую так любят музыканты, то есть все 60 лет сколько фирма существует, она принадлежит одной и той же семье, и сегодня ею руководит внук основателя. Блокфлейты фирмы Кюнг пока не настолько известны в России, как некоторые другие производители, однако мы считаем, что у этих инструментов очень хорошее будущее, потому что за сравнительно небольшие деньги Кюнг предлагает блокфлейты без привлечения экстра-класса. Блокфлейты Кюнг универсальны, то есть они подходят для исполнения как барочной музыки, так и современной и прекрасно подойдут для обучения детей.